ребятки, поймал щучину килограмма на три. сейчас иду и яло скрывать. не знаю, ушла, не ушла с лодки ножа не было Смотрим. что-то не видать ее нет, лежит сейчас я ей голову отрежу вот она сука стоять хуяна дергается иди сюда родная вот она и вот так обычно ребята вот так беру Всё, никуда не денется. Ой -ой -ой. На спиннинг наплываем. Крокодил, ребятки, поймал на ну, вот эту березовую палку. Сейчас мы у нее сорта вытащим джиг. Да, я одному поводку, походу, пиздец пришел. Или мне так кажется. Точно нахуй. Бля, что же делать? Одна берег Ну, вот здесь бралась под кустом еще одна. Я вон там поймал, где вчера. Порезал палец, видите как. Все теперь. Вот она моя щука, может быть вы ее и не видели, блять, ребята. Сейчас делаем вот так. Одеваем мелкого чебака. Прокалываем его вот таким якорьком. Вот так. И теперь берем вот такую водилку. Мою супер-пупер. И начинаем прозванивать дно вот так обля или мне показалось или что-то тукнуло Палочка, наверное, вот эта тукнула. Так ладно, выйду в форватор. До одна не достаю. Глубина тут охуенная, ребятки. А там мелко зацеп палки моторка только что прошла волна хуярит Но эту снасть берет только, я ей сразу же слабину хуяк сдаю, чтобы она заглотила. А потом через полминутки примерно, когда увижу, что шнур начинает дергаться, начинает тащить. проплывет. О, видели? щука подошла промазала нет попала сейчас жду ребятки вот так возьму сейчас шнур вот так взять надо шнур и сачок готовить сейчас только пойдет как бы не отпустила сейчас даже вот так не взяла еще чуть-чуть потихонечку поднять Промазала. ушла ребятки такая кил... полтора килы. кг ребятки но у меня уже сегодня тут бралась я ее не снимал. Сейчас вот так поиграем опять. С ней. Где она, сучка? Кололась, по. вот она вот она даем заглотить ребята так есть она там сидит вот видите заглатывает заглатывает ах ты вырвал сука тройник ушел нахуй ребята все пиздец С тройником ушла сука ну что, пробуем на джиг. У меня только два джига осталось. Сейчас попробуем. Сука, откусила, блядь, пидорасина. Я не знаю, как быть теперь. Как же аж мне бы... эту хуйню разрезать, что ли? Поводков берите больше, когда охотитесь на таких щук. нихуя у нее какие зубатки сейчас бы если бы я ее поймал со своим же тройником было бы вообще пиздато просто сейчас ребята видите что за хуйня то получается у меня два джига блять вот так сейчас я тупо их привязываю вот так полевых условиях просто без всяких карабинов нахуй у меня кстати тут карабин был и он разогнулся от этой большой щучины но я его закрыл вроде подладил и он а? вроде бы закрылся нормально но вот разогнула ну такая я думаю кило полтора сейчас здесь была может чуть побольше и я так грубо говоря говорит ложка сейчас ребятушки вот этот проденем поводочек так продеваем ай блять как я хуярил в палец блять нихуя а. А. ладно ребятки теперь одеваю чебака а одеваю я его вот так вот так раз хуякс прокалываю а вторым тройником тогда я сделаю вот так тупо хвост. Вот так вот. Все. Теперь пытаюсь ловить. Вот так беру. Хоп. Но если фона обкололась, и нахуй возьмется, я думаю. А может быть голодная так возьмется. У меня тут с поводком белый что-то. Ушла, поди плюет, нахуй тройники мои. Сучка крашеная. так простукиваем днище теперь выйдем вон туда подальше Мужики на моторе сеть бросают. Думаю, что за хуйня у меня? Джиг один отцепился. А я сейчас его... А другой вот так сделаю. Зацеп с другой стороны. И все. Будет круче. Килограмма два с половиной, может трена она, я Лежит. По сравнению с себя прошлым бочком Видели какой? Нихуя от них волна пришла. Охуе. Тут она под кустом этим ушла, сука, от меня. Возможно, ниже она у меня все. Вот она взялась опять, блять, ребятки. Взялась а взялся, взялся. Вот так чуть-чуть подниму, не не заглатывая, не дам ей заглотить. Вот она вот, ах ты сучка ушла опять. Нет, здоровая ребятки, здоровенная блять. Такая же. Килограмма на три. сука, сачка, наверное, испугалась. Сейчас, смотрите, она должна здесь выйти. Здесь глубина-то полметра. Ну-ка, сейчас вот так вот ей здесь вот поиграться дам. Ну-ка поправлю чубачка. Как она упокоцала. В принципе, не сильно. Блять, стоять. Нам не надо уплывать. О бля, или зацепали, или щука была. Непонятно. Тут я сегодня поймал.